Одна десятая процента Глава первая Квартальное совещание правоохранительных инстанций в присутствии восьячества проходило так, как положено проходить, церемониально отчетным мероприятием подобного рода. То есть напоминало скучный и торжественный балет, вроде Адановой и Жизели.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 Полицейский сразу же перешел с мощного форта на легчайшее пьяно, а последующие участники совещания и вовсе изъяснялись чуть не шепт. Раст Петрович нарочно сел у самого окна, смотрел, как по Тверской катят экипажи, как бренчит, а подоконник апрельская капель, как порхают по небу свежие облачка. Выступления господину статскому советнику были неинтересны.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 что Кулебякин самым недвусмысленным манером приставил князю дулок к затылку и выстрелил. Исправник проверил. С той позиции, на которой был поставлен сопрыка, место происшествия действительно рассматривается. Само собой, свидетельство какого-то сопрыки немногого стоит против слова такого блестящего молодого человека, но с другой стороны, зачем бы егерю возводить напраслену?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 не скомпрометировал настоящий джанжмен. Как прикажете полиции расследовать это дело? А их держиморт в этом кругу дальше передней не пустит. Можно, конечно, действовать. Через прислугу полицейские сыщики-то отлично умеют, но получится нехорошо. Наслед не выйдем, а шумно делаем вторжение в частную жизнь почтенных семейств, справедливых гнев дам, их супругов.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 Начал естественно с допроса егеря, для чего пришлось наведаться в Звеньгородский уезд. Разговор происходил прямо на месте трагедии, оно и нагляднее, и от чужих ушей и подальше. Антип сопруйка, степенный мужик лет пятидесяти, неторопливо показывал. Молодой барин, что выпимший был, он там стоял, а высокий с усами чуть спереди. Как наш что зашумели? И глухарь пошел, молодой на шажок вот так от назад отсеменил, и, гляжу, целит из двустволки прямо в затылок. А высокому невдомек, шею вытянул, глухарей ждет. Только я крикнуть хотел, барин, ружье повыше подымите, ба бабах и кончено. Я обмер весь. Ох, думаю, беда какая! Что натворил пьяная башка, кривые руки? Только гляжу не шибкон и пьяной. Поглядел по сторонам, сторожка так. Меня не приметил, я вот тут за сосной стоял. Кругом пальба, все по гухаям содят. А вон, убивец-то на корчике присел. Покойника туда-сюда шевелил только пост кричать начал. Вот так все и было ваше благородие, как на духу, говорю. И видно было, что действительно говорит правду.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 Сорокалетний марталь не доводилось пробовать Уголь пылающий, а не напиток. Вот ты по облаку плывешь. Все вокруг блаженном тумане. Убийца сидел в кресле, нога на ногу, побалтывая расшитые туфли, и даже не пытался делать вид, будто потрясен случившимся. Ну, что ж поделаешь, не повезло. Фатум — судьба. Минувшие зимой на великокняжской охоте граф Вреда, кавалергарда, Салтыкова также вот продырявил, не читали.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 и в последнее время частенько поговаривал, что хочет переделать духовную, завещать все огромные состояния на нужды благотворительности. Говорить говорил, но исполнить свое намерение не торопился, ибо человек был не старый, еще собирался пожить. Но судьба распорядилась по-своему. К тому две с небольшим недели ужинал он в яхт-клубе с компанией знакомых,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 Квартального, разрешившего придать тело земле без вскрытия, можно понять более авторитетной экспертизы. Ни в каком полицейском не сделают. А вот командированный из Москвы чиновник позволил себе этому сомниться. Заручившись санкции прокурора, произвел вскрытие свежей могилы, эксгумацию, и что же? Патологонтомическое исследование обнаружило в тканях покойного.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 Произошло другое убийство, на раз для наследника самую прямую выгоду. Синильная кислота в большой дозе и яд довольно быстрого действия. Поскольку дяди почувствовал себя плохо в самом конце неторопливого товарищеского ужина, предположить, будто племянничек подсыпало травыще дома, было невозможно. Да и, как выяснилось, непутевого молодого человека...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 применив к обвиняемому беззубую юридическую формулировку оставить в подозрении, а еще вернее, Ульякин потребует суда присяжных и краснобаи, адвокаты обеспечат ему полное оправдание. Нет, нет, возможность разоблачить убийцу умела столько здесь в Петербурге, и Фендорин твердо вознамерился этот шанс не упустить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 На два дома и два города консультировал и оперировал то в первой столице, то у второй. Повар официант, разумеется, были те же. Расселись, причем Фандорин занял место покойного. Дело шло очень медленно, потому что следовательно оставил на восстановлении полнейшей картины ужина, вплоть до мелочей, и участники то и дело вступали в спор. «Э, — Нет, позвольте и ваше превосходительство, — говорил банкир, — я отлично помню.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 Алина вино, о русском займе во Франции, о здоровье. Это уж всегда так, если кто-нибудь из присутствующих медик. Ни ссор, ни споров не было. Эраст Петрович внимательно наблюдал, слушал и все больше мрачнел. Неуж ты эксперимент затеян впустую? Последний удар статскому советнику нанес доктор. Это произошло, когда официант принес блюдо с сушеными фруктами.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 Помните, господа, он одно проглотил и сморщился весь, говорит, фу, горькая какая. Назад в Москву статский советник возвращался, несолоно хлебавший. Внутреннее убеждение в виновности Афанасия Кулебякина не то чтобы исчезло, но сильно поколебалось, ведь ни улик, ни зацепки.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 Проклятые четки умудрились отлететь в самый угол, лежали, тускло отсвечивая зелеными шариками. Когда Раст Петрович взял их, щели плинтуса блеснула еще какая-то искра, да поярче, чем нефрит. — Глядите-ка, заколка, — сказал по попутчику свою находку, — кто-то из пассажиров обронил, нужно отдать кондуктору. — Позвольте-ка.